Доброго-доброго всем денечка. Сегодня у меня такой ответственный день. Начинаю сажать томаты. И вот попробуй не посади. Мы же общаемся тут с казанской моей приятельницей Надея Толгатовна. Она сажает давно уже томаты. И вот прислала те, которые она мне прислала, семена, я сегодня буду сажать она мне вчера спрашивает, ты посадила? Давай, сажай, сажай. И видео видеоотчет обязательно. Вот как тут не посадишь? Обязательно надо сажать, потому что у тебя есть такие друзья, томатники, томатоводы, да? Вот, которые тебя подталкивают и говорят, сажать надо. Будем сажать сегодня. Ну, наверное, самое главное начнем с грунта. Грунт у меня покупной. Что я туда добавляю? Вот этот покупной грунт. Надо показать будет, что я добавляю сюда и кокосовый брикет. Это у меня ассорти такое. Я покупаю это в фикс прайсе. Для рассады очень хорошо он подходит. На 4 литра я заливаю этот брикет горячей водой в полтора литра. И получается воздушная масса, такой очень хороший кокосовый, на 4 литра. Друзья мои, обязательно надо добавить все-таки вермикулит. Я вам покажу, да, вермикулит. Вот он, как выглядит. Это очень полезная минеральная добавка для растений, для роста растений. Я вот как-то не задумывалась над этим, да? И что же представляет из себя вермикулит? Это природный ми минерал, природный, вот это самое-самое главное. И в нем очень много достоинств. Создается... Благоприятные условия для развития азотофиксирующих микроорганизмов в почвенном субтрате, вот куда я добавила сейчас, так. препятствуют развитию плесени, грибковых заболеваний вредителей, проращиванию способствуют семян и выращиванию рассады, регулирует водно-воздушный режим, при котором грунт не слеживается, не образуется корка. Уменьшается частота полива, увеличивается сохранность овощей и луковых растений от добавления в грунт вермикулита. Так что я советую вам добавлять в грунт вермикулит. Здесь я использую тут простые у меня емкости такие, сейчас сделаю бороздки, буду раскладывать туда семена. И также вот я использую из под соков, молока. Вот такие коробочки и потом я закрою их вот таким образом поставлю теплое место как порастут так я отрежу что еще нужно для того чтобы подготовиться к посадке я подготовила вот здесь сейчас покажу да, литровую баночку это у меня раствор для полива здесь у меня энерген разведен и hb 101. Я без него как-то не обхожусь, потому что он очень хорошо способствует росту растений. Капельку на литровую банку. Сейчас я все поливаю, весь грунт, и начнем посадку. И еще один момент. Вот у меня тут ручка с бумагой для того, чтобы записывать. Я буду проставлять каждый из сортов в цифровом выражении. Буду записывать их на бумагу и принесу потом в дневник. Ну, вот что, сейчас я показываю уже конечный результат своей работы. Я разложила по бороздкам. Вот видно здесь, да, как? Смотрите. Вот так по бороздкам разложила я по сортам томатики, семена томатов. И вот так, посмотрите, я сделала цифровое обозначение этих томатов. Цифровое. Еще одну коробочку покажу вот так. И сейчас их подсыплю землей, вот так накрою. Там написала этот томата от надеи. И поставлю в теплое место. Эти, вот эти коробочки я, значит, припрошу. Сейчас грунтом грунтом и покрою пленкой. Вот. Так вот я совсем не толстым слоем припрошу вот чуть-чуть вот, уплотнить надо вот таким образом рукой что попроще как говорится да вот так припорошу чуть-чуть уплотнем вот так уплотняю уплотняю уплотняю да также вот и здесь я в коробочке присыпаю этим же грунтом который я который я и сажала таким образом, да, все. И делаю полив. Ну, как я сказала, у меня здесь энерген и поливаю. Вот таким образом я, чтобы не сильно проливаю, а так вот, видите, грушей такой, чтобы не залить семена, таким образом я их проливаю. Конечно, каждый день я теперь буду за ними Присматривать, присматривать. Вот. Вот так. Видите, как? Здесь HP 101 у меня, я показала. Вот все у нас благополучно, как говорится. Вот так закроем, поставим в тепленькое место. И пожелаем, чтобы по нем нас хорошо росли. Тут большой контейнер. Я укрываю таким образом, чтобы создать парниковый эффект. Томатам будет очень комфортно и хорошо. Будем ждать произрастания. Ведь все очень просто. Так что всем удачных посадок. Пусть растет и здравствует наши томатики. Мир вашему дому, друзья мои.